Всем привет! Мое имя Клявина Ксения, я преподаватель учебного центра Клуб профессионалов. Сегодня я расскажу вам о том, почему появляется отек после перманентного макияжа, как его избежать и какие, ну, собственно, и вопрос от нашего ученика был, какие причины отечности. Итак, начнем с того, что отек ⁇ это совершенно адекватная реакция организма на повреждение целостности кожного покрова. Соответственно, что почти при любой процедуре перманентного макияжа мы можем получить отечность. В каком-то случае ее хорошо видно, да, это очевидно, в каком-то случае нет. Если, например, мы говорим о веках и губах, то отечность сразу после процедуры смотрится даже привлекательно. Многие наши клиентки используют отечность на губах и вечером идут на свидание. Ну, в общем-то, целоваться все равно нельзя, но отек привлекательный. Что касается э, динамики отечности, обычно на следующий день после сна отек он даже больше, чем сразу после процедуры. Поэтому об этом лучше бы при, при, предупредить нашего клиента. Если мы говорим, например, о веках, то здесь может хорошо помочь гидрокортизоновая глазная мазь, полпроцента гидрокортизона, в которой. И м, она действительно очень быстро снимает отечность, очень эффективно снимает отечность. Если же, например, пользоваться на веке вазелином, очищенным, либо специальным с витаминами, да, который очень популярен для ухода постпроцедурного в перманентном макияже, вот такой вазелин как раз-таки может усиливать отечность, потому что кожа не дышит, на следующий день отечность после сна может быть просто колоссальная, особенно если большая зона прокраса, и ваша клиентка хотела такую большую декоративную стрелку в роковом стиле, вот, то в этом случае, да, отек он может быть большим. Для более деликатных работ, например, напылений всяческих, для волосковых техник отечность, она почти не наблюдается. Поэтому сказать так, что клиентке нужно выделить какое-то время, чтобы после процедуры там прийти в порядок, да, нет. То, что клиенты хотят делать процедуру перед выходными или перед праздниками, это только их какой-то такой фетиш в некотором смысле, потому что никаких специальных показаний не должно быть в этом отношении. Да, та зона, которую мы проработали, она смотрится немного ярче, но отечность, значительная отечность, она очень редкая. В каких случаях, в принципе, бывает так, что она больше, чем норма? так скажем, да, это может быть, ну, первое, это тип кожи. Если кожа к этому склонна, если она более плотная, более водянистая, то однозначная отечность будет, любая чувствительная кожа, она будет моментально... Э отекать в тот момент, как только вы прикоснулись иглой кожи. Второй момент – это индивидуальная склонность к отечности. Если клиентка говорит: «О, да, я очень склонна к отечности». Каждый раз, когда я куда-нибудь лечу или еду, у меня отекают ноги. И если клиентка сама о себе это знает, то ей лучше на ночь ничего соленого не кушать, что может задерживать воду в организме, не пить много воды, потому что завтра с утра мы, в принципе, ожидаем в той зоне, которую мы прорабатывали отечность той, которая сразу после процедуры. Также, что это может быть? В принципе, это может быть аллергическая реакция на пигмент, потому что, как мне нравится, есть в нашей индустрии мастера, которые объясняют это таким образом. Говорят, что что есть внесение пигмента? Это как ключ с замком. Да, то есть здесь вопрос в том, насколько аллергичен сам пигмент, его компоненты, да, потому что некоторые татуировочные пигменты, содержащие красный цвет, они очень аллергичны. Да. И второй момент, что не, не в каждом организме вот это будет проявляться. Да. Он, этот аллерген не для каждого организма будет выступать как аллерген, потому что здесь уже зависит от того, отреагирует ваша иммунная система на это или нет. Можно одним и тем же пигментом работать 50 людям, и только на 51 первом человеке узнать, что оказывается это аллерген пигмент поэтому да в принципе аллергическая реакция естественно это тоже может быть одной из причин отечности что может быть еще также может быть техника выполнения да если много раз и глубоко вы проходите по этому участку кожи при этом пигмент все равно не вносится вы все равно работаете да то есть здесь уже техника работы профессионализм мастера его опыт в работе в перманентный макияж это я бы вообще на первое место поставила если честно, в этом списке. Так, что еще может повлиять на отечность? На отечность может повлиять присоединение инфекции. Обычно это происходит не сразу после процедуры, должно пройти несколько дней, если это проявится, туда будет тоже дополнительная отечность. Что еще? А, бывают ситуации, когда мастер работает инфицированным красителем. Понятно, что от мастера это не зависит, это не доследили в лаборатории, на заводе, где производились эти пигменты. Другой вопрос, что в идеале, конечно, пользоваться пигментами, которые имеют сертификацию, о которых вы, в которых вы уверены, о которых вы много чего хорошего знаете. Тогда вот этот момент можно убрать, исключить, да, что сам краситель будет инфицирован. И знаете, я бы еще отнесла к этому списку некачественное оборудование, потому что если оборудование имеет очень нестабильный ход иглы и сильную травматическую способность, то, конечно, это тоже будет вызывать дополнительную отечность. И если сравнивать, например, качественное оборудование, да, оно будет в меньшей степени травмировать кожу, отечность будет меньше, некачественное оборудование будет в большей степени травмировать кожу, и отечность будет больше. И еще один фактор, который зависит вообще не от нас, как от мастеров, а зависит от клиента. Это гигиена, которую соблюдал наш клиент после процедуры. Понятно, что э, любые подобные процедуры это повреждение кожных покровов, и в, эти, в этом случае нужен дополнительный уход, особенный уход. Как минимум, нам нельзя трогать руками ту зону, которую там. Э, которая была пропигментирована, и потому что руки, как минимум, должны перед этим мыться. Да? И вот такие всякие нюансы, если клиентка, например, сделала перманентный макияж век, и после этого пошла на картинг, или пошла гулять на пикник, там, где была ветреная погода, то есть это все это может давать какие-то последствия, соответственно, это может проявляться в отечности. Поэтому обязательно рассказывайте клиенту о постпроцедурном ходе, каким образом он должен проходить, как это все должно быть, в течение какого периода времени. Ну, если у вас какие-то остались еще вопросы, пожалуйста, задавайте их нам, мы будем их освещать, а также подписывайтесь на наш канал, все вопросы пишите внизу.